Всем привет! Седьмое число, 7 августа. Заканчивается мой отпуск. И мой друг Андрюха, вот он, вытаскивает меня на троллинг. Я еще не был на этой штуке. Нужно посмотреть. Наденьку мы уже загрузили. Там опять у нас так уважа полная. Вот, моторчик сверху видите лежит. Так что вот, а что из этого получится? Увидим, посмотрим думаю что будет интересно погода пока что шепчет так что так что ну вот мы приехали в прекрасное место по названием как Косково. Косково. сейчас будем доставать наш корабль тела мотор сердце корабля отдыхает вода малая ушла вода а? люди качают ну чё вот она наша наденька здесь она еще не бывала так ну вот мы водью нашу накачали сейчас возьмем ее спускать на воду Да и так... Я пошел там со следующим. А -а. Решаем вопрос, на что ловить. Мишка говорят, ловил на этого облера. Он его и привез. Мишаня. Посвящаю начало заезда тебе. Вот уже... Ладно, все, пытаемся, давай. Давай. Страшно, наверное, будет. Сразу же. Бежать Мы и на воде. Просто видео. Мишаня, твой вовдер сработал. Такая девочка. Да, ошибка. Пусть всё здесь руки-то у нас нечем чем тляпку нельзя. Что, Мишкин Воблер сработал еще раз. А, б -б -б. <с para> Андрюха отметил. Наполняем кукан. Тоже ход влияет. Но увеличиваешь ход. По-другому идет номер. Ну, а Когда натянется. Давай, Санька, сегодня хуй день, долбай, прикалывайся. Вот у меня стало барабанить. Наверное, сейчас я ухожу немножко. А выше сменить подними. И подмотай чуть-чуть. Сейчас уже она пройдет. Ты Отвечал за вторую, а первую не отметил Вот Ну ты достал, быстренько Исправил положение Похоже, знаете, стоят Там отдыхают Степановской это и есть, наверное. Или может быть То, что от направо уходит а может быть, там Такие эти? Да-да-да. Там вообще вон та гряда еще выше, блять. Там по Так, пока мы больно далеко идем. Здесь глубокая яма. Поглубже, вот чем там? Тут Похоже, что место для доночника. Да-да-да, тут доночник. Пояло сидят, кого а что никого нет сейчас. Ну что, забрасывать? Yeah, yeah. Да, да, да, Наверное, да я вам туда брошу, да и все. Ага, а ты это самое? Ладно, что? Может быть, это уже это? Не это? Отмена уже, может быть. Не знаю, не знаю. Закон он да, паду да? Давай пока разматывается. Слава? опять отцепилась Нет, отвалился ну ты сразу туда его что-то тащит сейчас я сниму на камеру а нет, зацеп все, отцепили попробовать ставишь, покажи вот, сейчас посмотрим GoPro GoPro 100 идем. нам может быть троллинговать было может надо было до сюда тоже потроллинговать так подожди, И мы еще в одном пройдемся придем один раз пройдемся. Дальше. Этой этой кошечке частенько поклевочки бывают. Надо хвалить место. Место хорошее. Как-то с Лехой. Вон кустик, видишь, в воде Торчит. Вот, вот. Впадя кустик, да. Вот тут и вертелись. И все поклевки были около него. Зад, вперед, зад, берет, зад, берет. Тут, тут и брала. Ничего не знаю. Ах, ты ж тварь. Собака. А, а, а. Тут отцепился. На, отцепился. Плохой был, маленький, невкусный Да, да, да да. Тощий, блин, ему сил не тык, хватило Тык, тык, тык, тык, и все Да Тихо Блин, то же самое было Да же самое, наверное Сейчас, ну, 0,1, 0,2 Тут вообще хорошо, около берега это, блин, глубоко Где же наш судак? не видать, милого друга Водички прибыло? Видно, что прибыло Ты ушел? Да не ушел Да небольшой Так мне не вынимать ты-то Не вынимай, наверное, так пасачку Еленькая Окунь хороший. Нормально такой книжка. Да? Теперь немножко расплывет. Немножко развернет. Так раз подойдешь и будет по ну, кольцам. Давай отсюда. Давай. Что, мне туда, налево? Давай, вот как обычно. А, мне направо. Налево. Направо никак. У -у хочу, судака. Хочу, ну, судака. Да, да, давай, да, давай, давай. Давай. Что-то есть. Давай. Если я не ошибаюсь. не ошибаюсь. Как близко будешь бежать? А -а. Ну, близко. А -а -а. Поверьте, я ее целую. Валеция. Да, большую. Давай. Все, не видишь, я ещ рука такой. Очередной штурок. Достали они. Достали. Давай, всех обцеловал. Прости <смех> все губы в чешуе будут. <смех> Оо! Когда... Красиво уходит. А что она не Олимпиаде, не на Олимпиаде, что ли? Да, -да, класс, <соспорядок> да. Ты разворачиваешься? Чуть зайдем еще так. Ой, что, что происходит? Что случилось? С госкова отпечала <соспорядок> Думаешь? Напильник, да я его отпускал же уже. Не может, а да что сегодня такой за Зачем ругаться-то? Молодец, ты же он старался. Был пойман и будет опять зацелован и отпущен. Маленький, но целуется! Саша поймал жереха. Покажи, Андрюша, вот сюда, жерех. Это жерешок. Вот так вот. Причем первый, я добычу не ловил жереха. Учись, студент. Опять плывем наверх. А других там много. Это же Что? Ну вот, первый жерешок, пойманный на троллинг <возвучит> нас и компаний. Вот Саня, да, молоденький, появил эти жерешки. Хорошая кудишка. Очень даже, очень даже хорошая. Неприличная кудишка. И он даже, <принимат> он неприлично поступил, взял и... моему этому головлю, да, или как он там, Желику. Ушел Там, ну, подперед, все. Вроде и берега хорошие, и опрытики такие. Ямчик. Здесь конечно, его чуть-чуть, чуть-чуть, чуть что ты Перчатка хочешь? Сейчас, не перчатка. Левка тут есть. Вот такая. Перчатка. Ты что там тащишь? И... Да, да, да, да. А нет, подожди-ка. Может по нам повезло? Не повезло. До свидания. Судьба такой. Все, отлою Не хотел его убить. Не хотел Мотай, мотай, мотай. Да, говорю. Коряга! Незнаком Нужно изучать. Я деревню, я хожу. Я никто не трогает, да? Да. Вот, да. Вот так, вот. А как ты потом, если ты не узнаешь, то и не узнаешь. А что-то уже потолще. Молодца. Это уже. Зверь. Ближе к Тоже видишь, бац, отцепилась. Вот. Делай фото. Очень смешно. Очень смешно. Домой еще раз это самое. Вертикально. Так? Я так не люблю. Я люблю весь пейзаж. Вертикально. Еще Вертикально. раз. Так, ты готов? Как... Да, да ладно, вовсе. потом на берегу. Тихо, тихо, тихо, родной, тихо, тихо. <существом> Она не хочет со мной фоткаться. <существом> <существом> а ты, <существом> <Что> ты говоришь, плохой у тебя, не разловленный. <существом> Он был явно, Саня был не разловлен. Вылезли, мы ушли на моторе, да? и Потому и не мог его поднять, что он, наверное, уперся Вот и закончилась наша троллинговая рыбалка. Машина загружена, пассажиры готовы. Ну чё? Ну что сегодня что? Это не гасковая, это сегодня Щелгункова. Одна мелочишка, к сожалению. Ну, Санька он сегодня отличился. Полторашечку поймал. Ну одну. А, еще жерешка маленького. Что делать? Кушков немножко. Да нормально, поклевала хорошо, единственное, что мелочь. Да. И потеря. Да, два вовби разгинули, Мишаня, прости. Твой, мой. Родные братья погибли. Да. Хватки. Так что всем общий привет, До свидания.